Привет, спасибо огромное, извините, что в рабочее время будет день, но мы рады, что у вас заехали. Поворачиваю наш автобус, на, на, на углу стоит человек с плакатом, здесь продают Родину. Я не помню, в любом случае, Родину продают нам, здесь Родину защищают, решили... Чай, встреча, они, Добрый день, Иванова потрясающе! приятно сегодня ужасно радостно всех видеть. 21 апреля мы откроем 21-й штаб президентской кампании Алексея Навального 2018 -го года. 21-й уже и второй сегодня. Сейчас надо не переходить. Владимир Иванова. какой момент, о что я буду говорить? А, ну, как вы понимаете, это не совсем наш штаб. Это помещение, которое мы сняли сегодня в штабе «Все да? не Штаб скромный рабочий, находится, все равно скажу, по адресу Ленина, 23. возглавляет его наш координатор Александр Круменц. 2018 -го года. И, собственно, главная там, часть сегодняшнего моего э, с вами разговора э, чисто рабочая. То есть, а что такое будет вот этот главный адрес политической жизни и главный год? Зачем нужен штаб? Про что штаб? Зачем нужен координатор? В чем его задача? В чем ваша задача?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 политические союзники, оппоненты, неопределившиеся. То, что все знали, что Алексей хочет участвовать в президентских выборах, хочет быть кандидатом в президенты, и считали это требование справедливым, его поддерживают, об этом рассказать. И еще надо собрать 300 тысяч подписей. При этом там есть всякие заковыки, про которые тоже много раз говорили. 300 тысяч подписей, но не более чем 7500 с одного региона, и при этом собрать их предстоит.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 в Ивановской области где-то около двухтысячная, а полутора тысяч уже подписантов, будущих, которые на сайте зарегистрированы. Вот штат начнет их приглашать скоро там, по одному, знакомиться, проверять все данные, там, брать согласие на пробоку персональных данных, и другие бумажки отправлять, чтобы убедиться в том, что этот живой человек, он действительно генералек ведёт. Этот, у него есть какие-то проблемы, там, временная регистрация, надо понять, сможем мы эту подпись использовать или нет придет и еще с собой приведет, маму, папу, бабушку, отлично, мы его запишем как четыре голоса. А этот, на самом звуки не отвечают, окей, значит, надо где-то еще поработать, кого-то с агитировать. Вот такая техническая задача будет у штата. Это первое. Второе. Собственно, агитация. Агитация — это, на самом деле, самое простое. Вы просто идете к людям и разговариваете с ними. И когда один утвержденный в своих принципах, в своих идеях, в своем человек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 не обегает весь город и всю область, и никого не садитирует, то помочь сотням людей это сделать, он может запросто. Потому что сотням людей надо просто в себя поверить. У нас сейчас уже э, зарегистрировано 90 тысяч волонтеров на сайте. Судя по динамике, там к концу ли это будет 200 тысяч. И одна важная вещь, которую надо, чтобы все понимали, это и есть главная и ведущая политическая сила э, в стране, и главный и самый крутой инструмент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 Нормально. Вот. А, а потом в третий день поагитировали в соцсетях. 90 тысяч человек, которые делают что-то в соцсетях, это видят 20 миллионов человек. И Владимир Соловьев удаляет лучше баллон. В общем, короче говоря, это все на самом деле работает. И вот первое, в первых штабах мне это было трудно немножко говорить, когда мы открывали самые первые штабы, там Екатеринбург, Новосибирск, Например, там приходило, тогда еще было 20 тысяч. Это дело, там, 150 человек на полуторамиллионный город, и они говорили, ну а что мы сделаем, 150 человек на полуторамиллионный город? Здесь, там, не знаю, 400 человек на 100 тысячный город, это там, совсем другой расклад, да? И уже, наверное, понятно, что мы можем сделать. Второе, ну вы уже видели цифры, вы уже знаете, как это работает, если кто смотрел, там, Алексей в блоге публиковал цифры Левады. Мы только начали кампанию, да? Было видео, он там не Димон, окей, были митинги, открыли первые 15 штабов, уже там,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 В Москве на выборах на раз в 2013 году, когда мы за два месяца агитации силами 15 тысяч волонтеров сделали там из 3% в 30%. Итак, мы хотим поработать теперь в масштабах страны в 2017 году. Сделать 51%, силами 200 тысяч волонтеров, вообще, честно говоря, не кажется большим. проблем. Ну и вот, и задача штаба заключается в том, чтобы вот все это скоординировать, потому что их агитационная машина.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 когда штаб будет каждого из зарегистрированных волонтеров приглашать и с каждым разговаривать. А ты что сможешь? Автонаклейку наклеить? Молодец. А ты в своем доме там старшему подъезду листовки разложишь с соседями, поговоришь? Молодец. А ты поедешь м -м, на лето к бабушке в плес? плюс, в вообще уже никого не надо, ефировать, да? Все понятно. Но...